Продажа авиабилетов. Заработок на партнерке авиасейлс по продаже билетов на самолет. Почему лучшая партнерка по продаже авиабилетов – это программа авиасейлс? Давайте проанализируем. Любая партнерская программа по покупке авиабилетов основана на том, что она вас запоминает. И когда человек приходит по вашей ссылке и покупает билет, программа насчитывает комиссионные именно вам. А сколько времени она должна хранить куки? Это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером на компьютер клиента. В разных компаниях, по-разному, где 3 месяца, где 6, а где целый год, потом куки обнуляются. И люди, покупающие билет на следующий год, уже не принесут вам прибыли. Внимание! В партнерской программе Aviasales куки продлеваются на 30 дней во время каждого захода человека на сайт. Даже если он заходит, просто посмотреть цены, а не покупать билеты. Поэтому при умелом манипулировании клиентом срок хранения куки может быть вечным. Как это сделать я расскажу чуть ниже. Вы даете пользователю возможность искать билеты на вашем сайте, установив там форму поиска. Он находит, бронирует и покупает авиабилет. Фирма Авиасейлс получает 2,2% дохода с каждого билета и делится с вами больше чем половиной своего заработка, от 50 до 70%. Кроме авиабилетов вы можете продавать и другие продукты, отели, прокат, прокат авто, страховка и так далее. Посмотрите на сайте aviasales.ru, это интересно. Цены на авиабилеты обнаруженные посетителями за последние 48 часов. Можно увидеть не только цены за полет, по сезонам года, месяцу и длительности пребывания, но и цены за километр, которые приводятся для сравнения с ценами на других поисковиках. Карта низких цен, которая находится справа окошка поиска, вообще уникальная фишка авиасейлс. Нажмите и ознакомьтесь с графическим интерфейсом поиска наиболее дешевых авиабилетов. Компания предлагает партнерам установить на своем сайте карту низких цен. Своей необычностью и оригинальностью эта карта привлекает множество туристов, которые хотят приобрести дешевые авиабилеты. Помните, что каждый лишний заход потенциального покупателя на сайт поисковик aviasales.ru продлевает ваши куки еще на месяц, а там, глядишь, он все-таки разродится и купит билет. Цены на авиабилеты меняются несколько раз в день, поэтому еще один очень хороший способ заставить клиента регулярно посещать сайт компании – это подписка. Очень удобная функция, позволяющая не потерять будущего покупателя. Человек выбирает город, страну или даже общее направление и сообщает свой электронный адрес и все. Теперь при каждом изменении цены на ваш имейл будет приходить информация, которая позволит купить самые дешевые авиабилеты. Но ни один вы такой хитрый, поэтому положите заранее деньги на карточку, чтобы выкупить билет сразу. Задания на подписку можно формировать по-разному. Например, 20 лучших тарифов, обнаруженных за последние 24 часа. Вы можете заморозить или разморозить подписку, добавить новые направления или удалить старые. Тонкостей, которые позволят заработать на продаже дешевых авиабилетов, много. И не все они изложены в этом видео. Я с удовольствием помогу своим рефералам, поэтому предлагаю, если вы хотите заработать на продаже билетов на самолеты, регистрируйтесь на сайте swishellyd или по ссылке внизу. И участвуйте в распределении доходов от продажи. А я, поскольку варю здесь достаточно долго и знаю больше, буду помогать вам. Как учитывается продажи через сайт поисковик авиабилетов? Для их учета используются партнерские идентификаторы и куки. А как смотреть статистику продаж? Статистику покупок, совершенных вами, вашими клиентами и доходов, полученных вашими рефералами, можно смотреть в режиме онлайн в личном кабинете для партнеров. Регистрируйтесь, это бесплатно. Посмотрите пример подробной статистики партнерской программы. В панели отображается вся информация. Во сколько куплен авиабилет, по какому направлению, лейбл, если таковой есть, система брони, сумма покупки, комиссия партнера. Очень удобно для отслеживания самых продаваемых страниц и направлений. Суммы итого смотрите внизу страницы. В следующем видеообзоре, который называется... 10 хитростей, как купить авиабилеты дешево. Вы узнаете подробно и в деталях все тонкие моменты, каждый из которых позволит сэкономить 3-5% стоимости билета. А 10 советов позволит сэкономить, считайте сами. 3-5% умножить на 10, получается 30-50% стоимости билета. Подпишитесь на канал Отпуск, чтобы не пропустить эксклюзивную информацию о покупке дешевых авиабилетов бронирование отелей с солидными скидками, поиску оригинальных путевок по всему миру. Кнопка подписки находится в правом верхнем углу экрана.